Если элемент сильно поврежден механически, и в основном это бывает следствие плохого ремонта, к сожалению, супротек здесь не может помочь. Сам хозяин не может контролировать процесс замены масла, и он не знает, что там залито. Как у нас было с одним из двигателей, происходит смешение разных масел, масло становится практически вазелином, то есть проникновение даже Супротека как такового невозможно. То есть человек уже на, к нам обратился на поздних этапах. Помощь какую-то мотору там уже было не, э, невозможно оказать. System� У него заклинил коленвал, соответственно, как таковой. но ну, и двигатель пришлось поменять. А в каких случаях это вы занимались? Э -э, смешивание минерального синтетического масла. Это первое основное. Ja да, без промывки, yeah. да, без промывки, либо, допустим, где-то куплено когда-то масло, не самое качественное. Человек, естественно, об этом не знает, он покупает точно так же канистру. Как бы. И э, образование именно вазелина, то есть э, возможно еще, э, когда как это, замена масла идет э, не так часто, как должно быть. Перепробеги свыше 30-40 тысяч. Э, это не страшно для нормального масла. Грузовые машины, мы знаем, по опыту ездят и до 60 тысяч без замены масел. Но дело в том, что фильтрующий элемент он уже не работает в тот момент. То есть из последней вот практики мы заметили, что вообще фильтрующие элементы подразделяются на определенные пробеги. Это от 5000 до 30. Очень это самый серьезный такой элемент, который вот влияет на всю эту работоспособность.